Все на Минск похоже Очень прикольно и интересно. Но мы еще не знаем всего. На погоду тут точно супер. Смотрите, как нам приехал. Лестница супер, я их обожаю. Не да. расскажи о нашей комнате. А я расскажу вам немножко об этой комнате. Мы покушали. Очень вкусно было. Место я не помню. И идем. Как? Как называлась какой бульон. Да, что-то с бульоном связано. Очень прикольно, очень вкусненько. Нам даже дали скидку, как студентам. Вот. Но мы же выглядим, как студенты. Вот. А потом нам не захотели продавать Red Bull в пятерочке, потому что мы слишком молодо выглядим, потребовали паспорт. Сказали, что ну, нельзя продавать Red Ладно, я так, Ваня. Странные законы. Ну ничего. А еще тут прикольная погода. Мы приехали, моросил дождик. А сейчас светит солнышко, и тут очень тепло и приятно. Мне прям очень нравится. А еще, мне кажется, это очень фотогеничный город, потому что я уже сделала миллион фотографий. Я в кадре Миллион фотографий, и я их покажу вам дальше. Интересный, неинтересный блог от Леры Киаскевича. На самом деле мы шутим, и а с нами весело, просто, ну, нельзя снимать. У нас тут есть черные кардиналы, которые управляют нашей жизнью. А мы их, эти, сусечки. Вот. Кстати, знаете, хочу рассказать о том, что есть такой какой-то странный закон подлости в концертах. Вот в Нижнем все прошло просто супер круто. В Воронеже тоже прошло все супер -пупер. И знаете, ну, не может быть все гладко. Я очень боюсь, что сегодня в Ростове что-то пойдет не так. Но, конечно, я надеюсь и верю в то, что все будет так же хорошо, как и было в предыдущих городах. Мы сходили... Как? Я сходила в душ. Теперь нужно принять лекарства или уже выпила таблеточки. Нужно выпить еще сироп и выпить чай для здоровья. Это мой последний сироп. Я выцедила вторую бутылку Собственно, за вас. <laughs> Линию чай, я уже все подготовила, положил. Мне нужно только зеленский кофе. -то. Тебе сделать что -нибудь? Я кофе сделала себе. Пойдем, я тебя напою. Да, нет, со звездочкой с Нам нужно накрасить волосы, накрасить лицо. Мы хотели, чтобы не было фотика видно, ты тупа. Смотри, для того, чтобы фотика не было видно. А, ну можно утихомирить. <laughs> а ты записываешь, ты на видео? Я. я не... Это ты, нажала, ты, это я ты нажала, это ты нажала, это ты нажала. Колярка Скевич, Танька Новицкая в работе сидит. Только чего не будем? У тёлка клюв, с вами далеко уйдет. На секундочку спустя столько времени я добралась все-таки до SoundCloud, чтобы загрузить все треки. Уже даже три человека послушали каждую песню. Мы, один и тот же. Заходите на SoundCloud, слушать наш музыку. Теперь мы его и туда же будем, потому что мы молодцы спасибо Ростов на Дону надеюсь в следующий раз, когда мы к вам приедем у вас будет больше и мы уже будем танцевать под мою музыку и петь мои песни исключительно конечно же не может радовать то, что вы знаете слова моих песен и попиваете их вместе со мной это очень круто и дорогого стоит поэтому до скорой встречи а мы сейчас заказали покушать взяли себе по 0,5 пива Ханикин, придет пицца, мы поедим. Отдохнем, посмотрим одну серию хорошего доктора, ляжем спать, проснемся и уедем в Краснодар. Вот такой вот план. Краснодар. Краснодар. Так что всем киском пис, всем песком кис. Да, да, мы идем. Крышку ищем в рюкзаке. Не, я не Тема, я любовь. А Вы так не хотите? На часах 6 утра и мы выезжаем. Сегодня у нас Краснодар. Не могу ничего сказать. Ага! Просто... Это странные пляжи. Всем привет, это мой новый видео. Да я поиграю пока в Ты очень близко снимаешь. Нет, хорошо. Ты а. очень близко снимаешь, но это... Это хороший Ты сто что, разве близко? Мы в Раснодаре пу -ти -пу, -ти пу Это наш дом. Это наша квартира, в которой мы будем мыться и собираться. Первое впечатление. Ой, слушайте, хорошо, хорошо, хорошо. Воскрешение Иисуса Христа! Твердая, да. Только что прошел саундчек, голос стал хуже, чем был. И это грустно. Придется выдавливать и кричать очень много на сцене, что я не очень люблю делать. Вот. Хотела вообще запушкать горло маслом, но не нашла его. Ну и пофигу. Главное, чтобы люди, которые пришли на концерт, остались довольными, и все будет нормально. Было иначе. Нужно <свист> <свист> держаться. И не расклеиваться. Тогда все будет нормально. Наверное. Вот и закончился, собственно, наш тур по городам России, по четырем городам. Сейчас сколько? 3.25 мы в аэропорту, у нас уже 4 часа. Мы сами зашли в Дютик, купили себе. Парфюм новый, очень интересный, да. Аничка, как всегда, по стандарту взяла себе бар. В общем, все хорошо прошло. Спасибо большое, что ходите на концерты. Да, у нас что концерты в Украине. Да, скоро. в конце а, да. И активно. пару городов еще в ноябре, декабре, в России мы посетим. Да. Какие? Пишите, потому что только от вас зависит, от вашей активности. Куда вообще мы отправимся, чтобы посмотреть э, на вас всех и себя показать? Ну да. Так что все, до новых встреч. В Минске мы уже с вами не увидимся.